Тут кто-же где-то. Трэш! <реш> Трэш! Трэш! Понятней, кому проиграли. Спайк на А! Трэш! <реш> не спайк! <обступай>. Вода поднимается! Числе, все нормально, нам смокеров не хватило. Вот ты вот всегда когда играешь, вот что-то происходит, почему ты рот открываешь? Чтобы вот просто вот я смотрю, у тебя рот открыт. А, короче. Это ты это от флешек, типа защищаешься. Это нормально, это нормально. Я просто рыба. Ничего у них проебали Нет заряда. Он пьяный, походу. Вот это дело. он А джет. Нет заряда. Один враг Минус три. Ничего себе. Вот его. Вот и первый хайлайтер. Хороший цена. Мы отойдем же, правильно? Давайте, давайте, давайте. Это фейк, пойдемте Б, понял. Пишешь мой. Я их Это затоплю! Это что было? Высокая что? волна! Что вы за ультаван огонь! Она в воде был, Я тебя один враг. Ай, врач, что за пик. Где здесь. А Можно иногда тишину хотя бы увидеть. Ужас какой Сфера запущена Что происходит? Группа врагов на Б Накоцил Перезаряжаем Перезаряжаем Спайк в миду, бэк. в миду один, в миду. И бэксайд. В миду, трое, не в миду клянусь в миду ласт, клянусь, смаку. Здесь... Все, вместе, как команда, мы же команда. Боже мой, боже мой. Остался боже мой. Игрок. 30 секунд. Я понял. <свят> Похиль. Мама, смотри. Похиль, брим. <связывая> не понял, не один один <связывая> брим. Брим, брим, брим. Желаю тебе здоровья крепкого. <связывая> О, смысле, с восьмью мунтейнщиков все. Спасибо. Ослепляем. Враг на. Ча Спайк на А слышал, кстати, этот счет. Остался один враг Ой, Вот так сенку то зачем был? Остался не один знаю. враг Роксан где-то А может, не знаю Остался враг Хороша Или хорош Кто ты? Хороша или хорош? Хороша. хороша Хороша Потому что тебе вроде твой друг обращается как мальчик Ты про себя говоришь как Нет. девочка Нет не Теперь можно вздохнуть с облегчением Ладно. Я, я все принес, тут наш 21 век. Это, просто, это просто. Хорош? Остался один враг. Смерть, ну, хорошо, Вот, видите, я что-то. Я уже на втором месте, позор вам. Фу враг на раунд это легкий раунд все мы выиграли, считайте. один слушаю платье. Лов, Закрываю! Блокирую обзор! Блин, откуда эта дура придет? Втягивай их! Хороший! Я тебя наш разум, далеко! Лучший! Я все сказал, лучший. это легкий раунд. Остался да. один раунд. Остался все, один. все, спасибо за Ой, очень Победа защитная. Конечно, мы победим! Меня не веришь! Да. Но... Вот это ката.